Здравствуй, мир! Тесты К2, Пинакл, Сет Морисон. это то, что было Анакс, но теперь приобрел другую форму. Но пользуясь случаем я хочу придать привет Деду Морозу и сказать, что Дедушка Мороз, я был хорошим мальчиком, я хорошо себя вел весь год. Пожалуйста, принеси мне такие дожди на Новый год. Вот, вот хочу такие на Новый год. Вот я вот, я не знаю, я сейчас буду думать, как их отсюда стырить, потому что, ну, я не знаю, как можно в здравом вот сейчас прийти, отдать их этому мужику на стенде К2, который возьмет их и будет вот раздавать всем. Это вообще просто какая-то такая чума. Вот я не знаю, я хочу, я в К2 напишу письмо и спрошу у них, что вот ребята, которые вот это придумают, что они курят, едят, чем вы их кормите там таким, что вы наливаете им. Вот я даже не хочу знать, что это, можно мне два раза того же. Потому что я, у меня масса большая, меня может не вштырить с первой порции. Но я хочу, чтобы меня также же накрывало, потому что это какое-то вообще-то чума. Это лыжа, которая едет везде, по-всякому, вообще. Она вообще поворачивает во все повороты, выходит из всех. Позволяет прыгать, приземлять криво-косо. На ходах, да, хлопают носы, да, на склоне хлопают носы. Но стабильность от этого вообще никак не страдает. При этом в любой дуге, в длинной, в короткой, вообще чума. При всей вот этой вот какой-то легкости, такой, какой-то фанерности они офигенски отдачливые, у них динамика. Они выпружинивают тебя в повороте, выкидывают. В общем, катание просто, во-первых, фан, во-вторых, оно абсолютно не напрягает, ничего не надо делать для того, чтобы управлять. Это какая-то скоростная чума, управляемая, мобильная вообще, которая при этом и во внедорожье позволяет делать все, что угодно. То есть для парней, которые любят и побыстрее помочить, и вот по размашисти, вот это вот вообще все вот я не знаю но есть там наверное лыжи которые может быть с ними могут сравниться там по проходимости по ширине там по удлинению но вот в рамках такого сиятного все фан катания на скорости вообще это лучшее что было в моей жизни вот это это топ Следите за изменением топа, лучше катать, чем говорить, я пойду катать, время-то я сейчас отниму, там мужик злой, все, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, встретимся на склоне, пока.